Геннадий Викторович, сегодня молодежь сидит в гаджетах. Нужны ли еще книги сейчас и будут ли нужны в будущем? Для меня это ясно как Божий день, что книги были всегда и книги будут всегда, несмотря на все гаджеты. Я гаджеты воспринимаю как инструменты, инструменты для чего-то более главного, так сказать, а, а книга, книга имеет и слово в книге имеют сакральное значение, и поэтому я думаю, что э, у той части молодежи, которая э, сейчас, э, как вы говорите, так сказать, утонула в гаджетах, вот, э, это через какое-то время пройдет, и, и некий процент молодежи обратится к книгам и к книгам, так сказать, э, уже всерьез и навсегда и, эти люди, этих людей будет немало, очень даже немало, я думаю, потому что вот это все-таки осознание, что гаджеты – это инструмент, мне кажется, оно приходит со временем ко многим, очень многим людям. Это что-то подсобное, которое тебе помогает, так сказать, все равно никуда же мы не отменяем, так сказать, вот мозг, так сказать, наш самый главный гаджет, так сказать, а мозг – это такое сложное явление, такой дар Божий, что, знаете, вот никакие вот эти инструменты тут, они только в помощь, только в помощь, они не могут стать вот как-то главенствовать, а книга может главенствовать, книга может человеку. Потом, вы знаете, я-то считаю, что вот это сочетание, сочетание полиграфии замечательной, бумаги, так сказать, шрифта, вот там всего вот этого тонкого, пробелов, так сказать, значков каких-то и все прочее, это привносит в сознание еще и огромный такой эстетический элемент, вот, и не говоря уже о содержательном. Вы знаете, несколько лет ставили такой эксперимент, это где-то в какой-то западной стране, одна группа э э молодежи, читала книги и не смотрела телевизор. Телевизор тоже в какой-то степени гаджет, то же самое. Вот. А другая часть молодежи, они э, только смотрели телевизор и не читали книги. И через несколько лет обнаружилось, что вот то, что называется извилина, извилина у человека, понимаете, у тех, которые читали, у них они более глубокие, разветвленные, э, и, а у тех, которые смотрели телевизор, почти очень мало вот этих извилин увеличилось или углубилось, так сказать, что-то такое. Понимаете, вот честно такое-то, даже на таком вот э, натуральном примере можно посмотреть. Вот. А гаджеты, да, ну пусть они будут, пусть они будут. Единственное, что, что конечно, э, ну каких-то людей, может быть, жалко, что они утонут навсегда в этих гаджетах. Но все равно я считаю, что э, большая часть и молодежи тоже, вот, они все равно э, приходят к натуральной, естественной жизни человеческой, в которой книга занимает одно из основных мест. А когда вы сами уходите в книгу? Но вы знаете, я не знаю, полюбил ли я ее, не полюбил, но у меня с книгой вот такая вот история связана. Я жил в очень маленькой деревне в Тверской области, всего было 11 изб. У нас была простая бедная изба, крытая соломой, вот, и еще э, в конце 50-х годов еще не было света, хотя это сравнить недалеко от Москвы, а света еще не было, электричества не было, вот, и лампа была, вот. И дома не было книг. У меня родители, как бы тут мама и вот отчим, они как-то так не очень не читали книги или мало читали, вот. Но не было дома, так сказать, книг. И значит, и вдруг каким-то образом, когда мне было 6 лет, в доме появился вот такой вот том золотистой русские народные песни. И как вот вы знаете, я вот считаю, что вот по этой книге я учился читать. Я учился читать. Я залезал на печку. И я понимал, что это песни, вот что их надо петь, я придумывал свои, свою музыку, а это русские народные песни были, там и лирические, там и исторические, там все-все-все ну, вот русские, там и о пожаре в Москве, так сказать, там и степные песни, там и сибирские песни, ну всякие разные-разные песни. Вот и исторические тоже. Вот и там было с одной стороны, так сказать, я просто фантазировал и что-то напевал. Вот по этим словам, этих песен, там в нотах я ничего не понимал, там ноты не было. А с другой стороны, я и образовывался, так сказать, я там читал, так сказать, и Стенке Разине», так сказать, песни, и «Войне с Наполеоном» песни, и все прочее. Прочее, это была историческая с другой то есть, с стороны, обозревание. Вот это вот одна книга, вот эта одна книга, я вот как вот сейчас ее помню, Потом я, она была издана в 1954 году в издательстве, это она называлась издательство «Гослит издат». Гослит Так вот, самое-самое интересное, что через много-много лет, там, через 30-40, я пришел работать в это издательство, и работал в этом издательстве, в той редакции, которая издала эту книгу. Так вот, издательство уже называлось не Гослит издат, а издательство художественной литературы. Это было главное в Советском Союзе издательство, которое издавало собрание сочинений, которое, в общем, ну так вот, скажем, было крупнейшим в Европе издательством. И вот в библиотеке этого издательства я вот обнаружил эту книгу. Поэтому вот у меня как бы с книги началось вообще мое такое вот образование. Потом пошла, конечно, школа, там я читал «Каштанку» Чехова, там сказки, всевозможные, все-все прочее. Вот. Но вот эту книгу я как бы держу как вот какой-то фундамент, который, так сказать, вот я даже думаю, что вот мои, мои стихи, моя поэзия, она пошла... И от этой книги, и от деревенских праздников, и от деревенских песен, от природы, которая вокруг меня была. Поэтому для меня еще, вы знаете, книга, она еще какое-то природное явление. Природное явление, потому что она тоже входила вот в круг моего бытия, того детского. Вот, поэтому, конечно, конечно, первая книга – это замечание. Потом было много-много книг, потому что я много-много лет, кроме всего прочего, что читал, я закончил литературный институт имени Горького, вот, но кроме того, что читал, значит, я много книг и издавал, работал в издательстве «Современник» много лет в редакции, так сказать, литературу народов ФРС потом вот в издательстве художественная литература, немного поработал в издательстве Вечи. Вот. Так что с книгами я много-много имел дело и понимаю, но ну, мне так кажется, понимаю, что книга книги рознь конечно, но в целом, если говорить о книге с большой буквы, то это действительно божественное явление, это необходимое человеку явление, так сказать. Конечно, сейчас... Книг, соответственно, очень много издается, а с другой стороны читатели как бы не очень тянутся, особенно в художественной литературе, к поэзии не очень. Вот. Но это, я считаю, что такое явление приходящее, так сказать. Бывает на что-то молодо, так сказать, бывает она уходит, бывает она приходит, вот. но всегда остается какой-то процент людей, которые без книги не могут жить. А еще какая книга изменила Вашу жизнь? Может быть, есть вот такая самая главная книга, которая повлияла на мировоззрение? Повлияла на мировоззрение. Но, Вы знаете, одну книгу я точно Вам скажу, что вот не могу Вам назвать, потому что потом я читал уже захлеп и много-много-много-много книг, вот. но вот повлияла… Вы знаете, я там так скажу, что, ну, как всем в общем, в советское время, большинство из нас, мы жили немножко так по-советски беспечно, не очень задумываясь над вечными вопросами, так сказать, над значит, трудными вопросами, и поэтому, поэтому, когда вдруг я стал читать религиозные книги, Конечно, это очень как-то сразу что-то во мне произошло значительное очень, потому что я понял, что это очень существенно, это мне необходимо, а вот как бы подступом к этим книгам это, конечно, было чтение Достоевского, вот, чтение Достоевского, чтение Пришвина, чтение Розанова, вот потом уже пошли, так сказать, те книги, вот, допустим, Розанова, так сказать, русских философов религиозных. Эти книги, они как бы были не очень популярны, но в литературном институте все-таки, так сказать, это было.. Эти книги были в ходу, так сказать, они передавались друг другу, так сказать, и можно было библиотеки их там взять, литературного института. Вот эти книги, вот этого вот, как бы ряда религиозного. Они конечно, они, конечно, на меня сильно повлияли, потому что э, ста, дальше я стал уже как-то именно всерьез вот, думать о том, зачем я почему, я, почему я, почему я пишу стихи, о чем писать, вот, и о чем думать, и к чему стремиться, и в чем смысл всего происходящего и моей жизни в частности. Вот, поэтому, так сказать, вот я э, значит, был. Ну вы знаете, вот я сейчас вам прочитаю, допустим, два стихотворения, из которых будет видно, вот как бы кто я был, что я был, какие, так сказать, вопросы, которые вот у меня были, и потом как-то будет понятно, вот к чему как бы так приходишь дальше. Вот, вот это как бы в соотношении вот это мое детство того времени, когда я вот читаю русские народные песни, напиваю их вообще я... Узнаю свой родной язык, вот русский, так вот уже напечатанном виде. вот И потом, через много лет, я написал такое стихотворение, уже возвращаясь так взглядом туда. Полосы снега метельного, ветер проносит по льду, Над занесенными елями первую вижу звезду. Краткая радость открытия, вот и другая горит. Господи, что за события, только душа их хранит? Прус леденистой осокою, Горки соломенных крыш, Небо такое высокое, Как до него долетишь. Бабушка часто в раздумии Учит, чтоб я уповал, Люди, что жили, не умерли, На небе век как настал. Здесь, на деревне, все ясно мне, Эти поземка и мгла, Вон вековуха Настасья В горнице лампу зажгла. А в небесах уж не лампу ли тоже под вечер зажгли? Если там избы с палатами, много ли на звездах земли? Если там снежные россыпи, песни поют ли о чем? Разве с такими вопросами справишься детским умом? И по тропе припорошенной я возвращаюсь домой. Светит изба мне окошками, греет дымком над трубой». Вот такое какое-то у меня было незнание этого огромного мира, было просто удивление перед ним, так сказать. И действительно, вот я вспомнил здесь сейчас бабушку. Хорошо, что у меня была бабушка, бабушка, которая была верующая, когда у нас значит, в соседнем селе закрыли церковь в 30-е годы. То бабушка, значит, стала ходить в город за 12 километров. Она вот их две бабушки, такие старушки были из деревни, которые в, по воскресеньям на службу ходили 12 километров в город Бежецк. Это вот Тверской области туда и в любую погоду ходили. Вот, поэтому, конечно, бабушка тоже как и книга была, так сказать, мне важно. Вот. И э, сейчас, э, значит, вот понимаете, вот, уже когда наступило такое время. Вот уже как бы сейчас мой взгляд на жизнь, когда я что-то уже многое знаю, многое знаю, много прочитан, много продумано, уже не пишу таких длинных стихотворений, так сказать, короче. Вот. Из пункта А, то бишь из ада, до пункта Б, то бишь до Бога, проложенная не автострада, а вдрызг разбитая дорога, Прошел по-твердому, и снова скользишь и падаешь, хоть плачь. Но нет у нас пути иного, и нет у нас других задач. Вот, теперь-то я уже понимаю, откуда я иду, куда я иду и для чего я иду. Да, вот. удивительные слова. А что привлекло вас к написанию книг? Но это уже, знаете, это, это, это мы не знаем, почему у одного человека один как бы вот путь в жизни у другого другой, я просто почувствовал, что лет, наверное, в 12-13 я почувствовал, что у меня начинают складываться, вот, ну, может быть, вот так повлияла и та книга первая, у меня начинают складываться вот свои стихи, свои стихи о том, что я вижу там про теленка стихотворение, там про что-то еще, про пруд деревенский, еще про что-то, они стали просто складываться, потом мы переехали с родителями на Север, и очень большое значение в моей судьбе вот имел север. Это вот Кольский полуостров, город Кундалакша, берег Белого моря. Я дожил несколько лет, мы жили в детстве. Вот это было не детство, уже юность. Вот, я жил на берегу Белого моря, вот, и слышал и видел это Белое море, так сказать, день и ночь. И, конечно, вот там вот я стал уже много писать, много стал писать стихов значит и счастлив просто был счастлив что понимаете у меня вот в судьбе было поле а тут появилось еще и море и так вот у меня как-то через всю жизнь вот проходит поле и море вот значит и вот кандалакша город белое море и значит, север, север. потом мне даже захотелось еще дальше уплыть, у меня получилось в жизни так, что я все-таки прошел северным океаном, ледоабитным океаном, северным морским путем, побывал на этих островах, на полярных и все прочее. вот, так что вот, значит, вот это поэтическое, это где откуда пошло? это поэтическое приходит, мы даже не знаем, как и что. вот тоже у меня здесь, здесь где-то я как-то задался таким вопросом, вот таким же вопросом и самому себе ответил на ваш вопрос так вот. Все начиналось очень просто. Как будто лодка мне дана, Качнулся борт, качнулся остров, Кивнули дальние дома, Никто не ждал меня на море, Но разве в том была нужда? Ладонь, опущенная в море, Вела неведомо куда. вот Поэзия – это все-таки действительно, ты не знаешь, как это получается, и куда ты идешь дальше. Хотя с годами, конечно, ты понимаешь, в каких-то находишься берегах, вот, и что это, э, так сказать, э, все-таки дар. Именно дар, так сказать, и ты должен его отрабатывать, это долг, ты должен его исполнять, и тут уже никуда не денешься. Ты пишешь как бы не по долгу стихи, но ты понимаешь, что все-таки, если тебе вот это, это дано, то у тебя есть некий долг. Ты должен поэтому не забывать и о своей родине, не забывать и о своей семье, не забывать и о своем народе. В общем, все это, так сказать, надо не забывать, чего никогда не забывали ни русские, ни поэты, ни прозаики. Вот. Мне повезло в жизни, что я был очень близко, знаком с такими хорошими людьми и великолепными писателями, как Валентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов. Вот, понимаете, вот это все на меня тоже подействовало, и они воспринимали тоже свой дар как долг. Вот. Ну и мы, братья меньшие, тоже воспринимаем так. Да, чтобы вы посоветовали молодежи как полюбить книгу чтение но если человек хочет как бы полюбить книгу вот я на, на примере моей внучки вам скажу вы знаете она же тоже вот только что в этом году она пошла на первый курс э, университета за эту этого школу окончил 11 классов закончил и я с детства читал ей э, значит много сказок у нее были любимые, она просила их по 10 раз читать, так сказать, и все прочее, прочее. Вот. Потом у нее наступил период, вот именно, что она книга почти в руки не брала, и тоже вот гаджеты, гаджеты, гаджеты, так сказать. И сейчас она много пользуется гаджетами, очень много пользуется, так сказать, да. Вот. Но я смотрю, что когда она почувствовала тоже, это же, может быть, тоже это дается как-то вот свыше, она почувствовала, что у нее тяга к филологии. У нее мама, тем более, учительница русского языка, литературы. Вот. И она поняла, тут тоже приходит понимание, что э, с гаджетами, так сказать, профессией не овладеешь. И она стала читать, у нее появились любимые книги. Вот там, допустим, отцы и дети Тургенева, так сказать, ей не очень нравится, так сказать, а другие повести Тургенева очень нравятся. Там у Достоевского это. она стала читать, она стала сравнивать, она стала выбирать. У нее сейчас, как бы, мне так кажется, что вот пока примерно процентов на 50. 50% интереса к гаджетам, 50% интереса к книге. Вот. И я думаю, что через годик-другой вот то, про что я вначале говорил, она потихонечку отдаст, она поймет, что книга ⁇ это ее э, судьба и профессия, так сказать. А э, вот другая как бы молодежь, которая не собирается делать это в своей профессией, мне кажется, что э, довольно много людей молодых, которые будут э, приходить к книге и приходить, так сказать. Что посоветовать? Э, но ну, я посоветовать просто найти свою любимую книгу, хотя бы одну для начала. Найти одну, две, три книги с которой человек почувствует, что это, они ему помогают как-то, они строят его душу, они ему интересны. Интересны не с точки зрения какой-то детективной, так сказать, или приключенческой, но интересны с точки зрения, что в этих книгах он находит какие-то ответы на вопросы, которые начинают его уже так, заботить. И вот мне кажется, вот найти две-три такие книги, все начинается, мне кажется, с одной, двух, трех книг. Вот они начинаются, эти книги на полочку ставятся, Эта книги, вот моя внучка, например, от того, что, может быть, я читал ей, и мама ее очень любит, Есенина, а она про Есенина просто собирает книги, она собирает книги, она находит книги, вот что-то, она вот как-то открылся он ей, и все. Кому-то Пушкин открывается, кому-то, я не знаю, и Блатов открывается, кому-то другой писатель открывается. И потом, потом, потом начинается нарастать что-то на это, получается какое-то вот уже такое э, органичное такое увеличение объема книжного, так сказать. И потом получаются уже книжные шкафы целые, так сказать. Поэтому я считаю, что... Потом мы не знаем, чем вообще в этом мире закончится такая вот великая техническая революция. Может быть, в какой-то момент все это вообще отключится. Отключится, так сказать. И человек будет все-таки вот жить вот простой, естественной, натуральной жизнью, и слова, и мысли все сохранятся только вот в этих книгах, которые вот здесь вот собраны, так сказать, с древности до наших дней. Поэтому все-таки на всякий случай, даже в этом смысле, в смысле какой-то такой человеческой безопасности, так сказать, надо книги беречь и сохранять, и читать. Геннадий Викторович, а какие книги, на Ваш взгляд, имеют духовное значение для человека? Но я думаю, что если мы пойдем по поколениям вот так вот, то, мне кажется, вот то, что мы называем духовностью, начинается с любви к родине. Вот просто правда, вот человек, вот я человек провинциальный, что родина моя, вот Бежитский район, Тверской области, понимаете? Вот а, а, сначала началось все с того, что я не отдавая себе отчета. Я смотрел, вот, открыв рот на ласточек, которые летают, на скворцов слушал там грачей, слушал, как они на березе по весне, прыгают. Вот, я смотрел на галок, вот птицы. У меня, у меня один критик заметил, что я много птиц, как бы в стихах. Они оттуда прилетели вот, в стихи. Вот, значит, пруд, речка, так сказать, песни, которые слышишь, там, так сказать, слова, которые вот говорит, так сказать, народ. Вот с этого начинается, потом в какой-то момент человеку приходит приходит вот это вот ощущение, что это что это является в общем, его ну не богатством, не фундаментом, а чем-то очень определяющим и важным в жизни, что человек начинает э, где-то чувствовать с годами, он это начинает чувствовать даже как долг перед своей, вот родиной перед, вот, и городские тоже ребята городские ребята тоже бывают, что вот я знаю, что одни любят за Москва другие там, вот это свое вот, мне кажется, все начинается, вот, духовность начинается просто с природы э, с архитектуры, которую он видит вокруг, э, с песни э, родной Значит, с разговора с родителями, так сказать, вот с этого начинается духовность. А потом, потом, мне кажется, что вот именно хорошо бы, конечно, появляется наставник какой-то, так сказать, там, я не знаю, в церкви духовник может посоветовать, так сказать, или учитель очень бывает мудрый, посоветует, что почитать и все прочее, прочее, вот. но мне кажется, что... Есть какая-то книжная полка, которую уставленная книгами, которую, мне кажется, человек ну, лет до 30 обязательно должен прочитать. Не просто пройти, как в школе проходит, но мне кажется, прочитать с интересом, думчу. И тогда, потом он, может быть, будет что-то перечитывать, перечитывать и открывать новое, но вот лет до 25-30, мне кажется, надо прочитать и Достоевского основные романы надо прочитать, и Льва Толстого надо прочитать, и Тургенева надо прочитать, и поэзию Пушкина ли. Германтова, Есенина, Блока. Вот. У меня-то еще получилось в жизни, знаете как, что я ходил в школу, в школу, в бывший барский дом имени Слепнева, где Анна Ахматова написала: она была женой Гумилева, Это был дом Гумилева, Гумилева матери Гумилева Анны Ивановны. И когда Гумилев Николай женился на Ахматовой, так сказать, он перевез. Ее сюда, вот привез сюда, в Слепнево, она много стихов здесь написала, много-много-много, больше семидесяти, прекрасные стихи, самые лучшие, там, которые там, я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтобы утолить ненужную тревогу. Это все, вот это все есть вокруг, она, колоколинка, которую она упоминает, лесопильня, там, все, речка там, все это есть. Вот это слепнев, вот это, этот дом в слепневе, его перевезли на центральную усадьбу в 30-е годы, значит, в Граднице. Вот я в, эту, в эти Граднице поставили прям брёнышко к все все сохранилось. Сейчас это музей, дом поэтов называется, Ахматова и Гумилёв, Градница. в Градницах, Вот, и вот, значит, и... В тот советское время, когда я там учился в этой школе, значит, Ахматовичу можно было как-то упоминать что-то, а Гумилву нельзя было. Ни в коем случае Гумилев стал публиковаться у нас в стране, в советской, только в конце 80-х годов. Вот, а тогда это было запрещено. И все прочее. Но тем не менее, тем не менее, видимо, вот я такой немножко мистически настроен, я считаю, что это стены натуральные, это реальные. И где Ахматова писала стихи, где Гумилев с ней много говорил о чем, так сказать, и все прочее, прочее. Вот там сами стены тоже мне помогали как-то вот обретать эту духовность. Вот что называется, поэзию. И вот я вам скажу, что неделю назад в градницах, вот этой моей Родине, я почему говорю, что все, все начинается с Родины. Мы Значит, Вот такая небольшая там группа инициаторов. Мы значит, с помощью одного замечательного мецената, сибиряка Сергея Павловича Зубенко, в общем, построили храмовый комплекс рядом с музеем Домом поэтов. Вот сейчас значит, храм встал, деревянный, деревянный храм в честь небесных покровителей Ахматова и Гумилева, в честь Николая Чудотворца и Анны Кашинской. Анна Кашинская – это небесная покровительница. Ахматова писала, что ее небесная покровительница Анна Кашинская. Вот. Поэтому, вы знаете, вот многое-многое зависит, мне кажется, в какой среде растет ребенок, в какой среде растет молодой человек. Вот. Поэтому мне это вот как раз в этом смысле повезло. И с книгами, с первыми, хотя их было немного, вот… вот. В особенности одна и потом были книги потом вот это вот все-таки вот природа русская самая настоящая прекрасная русская потом вот это вот дом все-таки барский дом который дышал мне кажется что русской поэзии вот и все прочее и я... но если так вот вы задали вопрос если прямо на него ответить то надо сказать что надо прочитать лучшие русские книги молодому человеку надо прочитать обязательно. Пусть даже, я знаю, что я про себе помню, какие-то страницы, там Льва Толстого, такие тома, там а, там, там э, какие-то страницы, трудно, пусть даже не все страницы, пусть вот первый раз, первый раз надо пройти потому что близко тебе, что ты читаешь, а потом потихонечку придешь, так сказать, и э, к вопросам серьезным. Но надо просто прочитать книги. Я считаю, что вот э, есть же такое слово, что Нудится, трудом, трудом нудится, так сказать, и счастье человеческое, и вера, так сказать, и духовность, и все. Так что надо трудиться, надо себя немножко достать, понуждать.